Итак, ребятишки, всем привет, с Новым Годом вас всех, поздравляю с прошедшим. Сегодня уже третье число, на рыбалку не ходил, уже сегодня четвертый день. Так, ребятка, сегодня выпуск у меня такой с просьбой. Кто хочет посмотреть премьеру, все заходите на мой канал, и вот сейчас будет там вот сразу же после этого видео, увидите. Скоро премьера будет написана. Нажмите на эту премьеру и поставьте колокольчик напомнить. Премьера будет... Э -э 16 часов по Москве, а именно через 60. через 65 минут. Вот, все, друзья. Жду вас всех там. Ставьте колокольчик на приход в премьеру. Оставляйте комментарии, что придете. Буду рад, что вы придете, друзья. Все, давайте. Удачи.